10 января по православному церковному календарю день почитания преподобного Игнатия. Им были воздвигнуты храмы святых членоначальников архангелов Михаила и Гавриила, пророка Илии и церковь святых апостолов близ монастыря. В народном же календаре домочадцев день или день семьи. По традиции, в этот день вся семья собирается за общим столом пообщаться, вспомнить прошедший год. А так как 10 января рождественский мясоед, то столы накрывались с изобилием мяса и мясных продуктов, так как на Рождество принято забивать скот. С 10 января можно было уже есть мясо, и блюда, приготовленные 10 января, посыпали солью, заговоренную на сплоченность семье, удачу, достаток, мир и гармонию с родными и близкими. Было такое поверье, что на мочаться в день ходили на красную горку, втыкали колья и завязывали на них лоскуты красивой материи, загадывали желания и эти желания обязательно исполнялись. 10 января по традиции принято прославлять старшее поколение. Отца с матерью сажали во главе стола, говорили им фалебные слова и дарили разные подарки. Во всех селениях продолжались святочные колядки, ходили по домам, с радостью встречали всех, желали добра, здоровья, одаривали клядующих. Женщины 10 января После захода солнца читали особые молитвы на семейное счастье. С древних времен почитаем народе праздник домочаться в день или день семьи, потому что вся семья вместе делала общие семейные дела и по дому, и по хозяйству, а затем накрывали на стол и вместе садились и вкушали еду. Особое место занимало. Мясо, ведь именно с рождественского мясоеда разрешалось его есть. В этот день проходило заключение свадеб или помолвки. Считалось, что союзы заключали сами ангелы, спустившись с небес, поэтому семьи будут крепкими и счастливыми. Но существовали и запреты в этот день то есть День Игнатия, Домочадцев День, Рождественский массаед. Основной в этот день нельзя проводить в одиночестве. Проводить его нужно с семьей, занимаясь общими делами. Ходить в гости, хоть работа физическая, гуляние, игры различные. На Руси твердо верили в это и боялись. Одиночество, потому что считалось, что весь год будет таким. Но дела, сделанные все вместе, принесут удачу и достаток в дом на весь год. Люди, рожденные 10 января, считаются хорошими хозяиновами. Семья дороже всех богатств, что только в этом маленьком обществе человек по-настоящему силен и счастлив. О чем есть и поговорка, когда в семье лад, то и дело спорится, и достаток родится.